В как смешных да я сижу видно нет ну ладно нет, друзья всем привет я Димас оператор Антон у нас и прекрасная природа рязанской области мы вот выбрались открыли так сказать новый год сезон обзора наших замечательных тушенок и рыбных консервов весенний летний такой у нас обзор не знаю видео когда выйдет как бы все мы делаем наперед немножко но мы рады что мы выбрались действительно на такую природу потому что приятно снимать когда все цветет и решили мы для вас сегодня так как у нас река замечательный дом сзади снять рыбные консервы нам наш подписчик наши подписчики точнее предоставили вот такую небольшую коллекцию ну, достаточно эксклюзивных консервов Олег, Александр, Алексей, спасибо огромное И все эта позиция консервов, она недорогая Где-то в пределах 100-200 рублей И как бы я думаю в обычных магазинах вообще такое где-то поискать надо еще встретить И как бы цена точно будет намного выше вот, потому что мы как бы купили это все как там с рук через руки там вот так как можно сказать расскажу вам вкратце что у нас сегодня будет а потом начнем пробовать увидите все это в разрезе сайра в томатном соусе у нас будет интересная вещь первый раз такое вижу потом будет Сайра, фирма такая же почти наверное вот но это я еще вам расскажу фирма да курильский берег вот, из сайра просто, собственно, в масле, как бы. Потом Курильский берег, опять же. Так что, ну, продукция такую я первый раз встречаю. Скумбрия, скумбрия Курильская натуральная, как бы вообще, рыбка оттуда. Это вдвойне интереснее. Вот, возможно, вот на нашем канале уже такой был окунь, окунь-терпун, дневосточный, ну, как бы с тех регионов. Но ну, мы решили его включить, потому что он был совсем в другом обзоре на нашем видео Нам понравился, мы решили попробовать еще раз Был вкус необычный, и нам писали подписчики, что ну, прикольная вещь И как бы терпуко, там как бы вот это, ну, все нормально Название, может быть, я уже забыл, путаю, как правильно произносить И дальше будет у нас сардина иваси Очень, как бы, иваси звучит значит, очень вкусно Минтай в масле очень приятно. И камбал с добавлением масла, тоже 41 регион Потом это Камчатский край. Сегодня все будет восточная вся, я так понимаю, вот эта продукция Так что это реально эксклюзив В западной части России, как бы, это точно не встретишь Это все настоящая наша дальневосточная рыба Самая вкусная. Из-за этого, ну, мне кажется, такие консервы редкость Возможно, подобные кто-то находил но я вот, как бы нет, точно. Смотрите, первая баночка это минтай в э, собственном масле. С добавлением масла. Все Современная упаковка, как бы все банки почти современные, только две вот у нас. Все, упаковка красивая, вот, все такое интересное. Камчатский край, как бы все остальное все стандартное. И вот сейчас открываем, будем смотреть, что у нас там внутри. Выглядит очень интересно. Большие кусочки. Выглядит симпатичным. Прям вообще очень даже. На запах. Запах знаете, приятный. Такой необычный. Э, Селедочный запах. Как бы, но очень приятный. Не вонючая, как консервы, как обычно. Вот там, покупаешь деньги у нас в магазине. Приятная штука. Сейчас будем пробовать потом, что э, сейчас вскрытие у нас происходит. Опчатский край, камбала с добавлением масла. Упаковка такая же, прям <coughs> одинаковое название только. ОРПЗ РПЗ э, Сокра. Сокра. Как бы не просрочка, сразу вам могу сказать. Продукция хорошая, крышка современная, замок. Вот. О, смотрите, какое чудо. Очень, очень смотрится красиво. Кому камбала нравится, заценит. Она небольшая, как раз по размеру баночки, где-то сантиметров примерно 5-7. Вот, как на запах. Запах. Чуть сладковатый, но такой же вот такой как бы селедочный. Видимо, он как бы, по одному рецепту сделан. А окунь вот кирпук этот. На вид он был точно красивый. Вот. И сейчас мы вскроем, посмотрим. Это Владивосток. Я говорю, все напоминаю, что это Дальний Восток у нас сегодня продукции. Как бы весовые категории не маленькие, везде где-то 200, 200 грамм, 150, 200, все, 250, вот так в баночки. Но, но как бы не, не маленький, это точно. Вот тоже с добавлением масла и смотрится красивой. Куски большие. И смотрите без э, всяких э, разных э, там каких-то непонятных дополнений, ну, визуально при открытии все прозрачно, все красиво, все свежее, ну, действительно смотрится очень, очень даже. Ничего. Как на запах? Вот у него другой совсем запах, такой более торчёный, вот такой немножко отдаленный там протокол. Тут именно масло, там больше сока. Здесь все залит, я так понимаю, маслом. Запах очень тоже приятный, не противный. Вот так. вот это вот очень фабически, что вся продукция не противная. Так, и вот давайте вот такой эти оставим при позиции потом. У нас вот сардины и васить тихоокеанская натуральная. Все замок современный. Даже какая-то вот чуть-чуть пропластиковая упаковка. Вот она, наверное, не намокнет. Рыболовецкий колхоз имени Владимировича Ленина. петропавловск Камчатский. Камчатский край. Ультсмана Космонавтов, дом 40. Прекрасно вообще. Тоже восточный, Все как бы состав. Все натуральное. <coughs> Тоже в масле. Без всяких вот. Сардины и васи. Тут как бы то же самое. Я заранее посмотрел. 245 грамм. Прекрасная упаковка. Камчатский край. Порт какой-то здесь изображен. Так что сейчас вскрываем, посмотрим, как на вид. О, тут совсем другой вид, смотри, какое красивое масло вот в этих сардинах. Ну, сардинки пожирнее, смотрите, они какие маленькие, прям вот они, вот именно маленькие середочки. вот эти. Кто знает, любит и иваси, покупает в любом виде, они оценят точно. Вид очень, очень вкусный, достойный. Запах, да, вот селёдочные иваси, запах вообще шикарный. Очень, очень даже. Очень вкусный. На природе вообще все аппетитно. След... У меня как силосудное отделение есть, так что поверьте мне, это очень вкусно. Мне и от худших вариантов были силосудные отделения. Очень красиво, очень все симпатичные Вот и как бы вот у нас две позиции одной фирмы: Курильский берег, рыбные консервы. Тут упаковка современная. Это сайр в томатном соусе вид разделки куски даже вот пишут как бы вот сейчас я понимаю все заставляет писать их все чтобы было вот и вот состав читая тоже сайра тихоокеанская куски в скобочках томатный соус томатная паста вот сахар лук масло растительная соль пряности вкусный кислота открываем ну вот такой вариант тут нам предоставляет это я уже попробую потом даже мы сейчас не видно нам, что за кусочки очень много томатного соуса но вот смотрите, визуально очень что это у нас? сайра очень симпатичные, маленький кусочек очень прям выглядит прекрасно мне очень все нравится и вот такие же Курильский берег две позиции и как бы замки тут не современные старые, сейчас все откроем, посмотрим тут скумбрия у нас Курильская, натуральная как бы консервы рыбный состав, кумбри, соль, специи, молотый, душистый пяты, кориандры, лавровый лист. Минималка просто, минималка. Вот, открыли. Очень много бульончика, как и в предыдущий, этот как вот, где томатная паста была. Вот. Ну. Тут уже что-то видно у нас, вот такие кусочки скумбрии, здесь побольше, но на вид очень-очень прям интересный видок, она нежная, разламывается, уже попробую потом. Вот бульон достаточно много, кусок еще тут есть точно и там есть. Тут они добавили, видимо, для веса. Видно, что все делается натуральное. Запах, опять же, приятный, не отвратительный никакой очень вкусно пахнет сейчас будем пробовать и еще такая же упаковочка такой же фирмы курильский берег у нас сайра техокеанская а, консервы рыбный. как бы все пишут состав смотрите сами минимальный сайра соль перец черный лавровый лист минималочка вообще просто это как их сейчас дрючат за то что они должны писать все по настоящему здесь просто минимальный состав видимо так и есть это все Вот такая красота, смотрите, красивый жирок, такой вот уже копченый, где-то мы там встречали его в Сардинах и Васиево. Ну вот, вот такой вот червячок здесь, или что это у нас тут? Да? Не знаю. Да. Ну, какой-то ну, червячок похож. или жилка, жилка в кости, наверное. А? Хребет, наверное. Да, какой-то хребет, ну... Страшненько, да. Ну, единственное, вот консервы что-то попалось у нас. Мы это удалим. Ну, наверное, этот хребет. Это сайра. Сайра кусочки, которые в томатном соусе, они поменьше, а здесь побольше. Но здесь меньше жидкости и больше реально видно, что тут кусочки. смотрите. Просто тут. Ну, главное, батулизм не заболеть, не сдохнуть. Ну, вроде не просочка значит, не должен вот такой вариант прекрасный. Вот последний мы сделали. сайра. Сейчас будем пробовать. И расскажу вам вкусовые свои ощущения. На видцы видели. Все красиво. Друзья, ну вот мы сделали небольшой показ. Вскрыли все консервы. Первое вот у нас сайра в собственном соку. С добавлением масла. Сейчас тарелочку возьму. Вот, на вид интересно, но ну, тут какие-то мы находили каких-то этих червячков, не червячков, но в принципе в рыбе это все должно встречаться и как бы ну уже неприятно. И ничего мне кажется живые, вот. может быть живые, ну ничего, страшного, Черви вкусные, вот сегодня будем с белым хлебышком. А где один кусочек? Тут съел уже, улетел, ну ладно. Что будет у нас как бы на вкус? Это сайра. Ну, еще минимум специй. На вкус приятная, как бы, не противная очень даже. Очень даже да. Просто стандартная рыбка. С добавлением маслица. Приятно, приятно на вкус. Как бы, интересно. Такая съедобная. Вот. дальше у нас эта же фирма идет и это скумбрия у нас тут кусочки помассивнее будем ее пробовать. тоже минимум специи вообще прям вообще рыбка-рыбка маслица не соленая что мне нравится скумбрия как вы знаете очень жирная кусочки до плотные, при этом не разваливаются при первом нажатии а внутри все очень хорошо почищено. Очень, очень даже замечательный вкус. Мне нравится. С, вот, скумбрия намного вкуснее, чем царя. Пузика вообще жененькая. Вообще бомбическая. Скумбрия мне очень нравится, вкусная. А Придется есть. Куда деваться? Очень аппетитно выглядит. Кто любит скумбри оценит это если увидите вот такой вот скумбрию курильский берег берите обязательно это просто прекрасная на вкус рыбка очень понравилось и вот единственное сегодня представлено у нас в томатном соусе рыба и тоже вот фирма курильский берег на вид вообще бомбический сейчас я еще в томатном соусе и помокаю Тушки плотненькие, маленькие. Сейчас попробую. М -м -м. Чуть суховато. Сразу говорю, чуть суховато. Но приятные тоже. Но суховато. Вот это была Сара собственно, соко. Она была по жирнее, наверное. Но, может быть, это так готовят именно такой рецепт в томатном соусе. Но вкус прикольный томатная паста соус он не противный мукой не отдает меру сладкий не как мы привыкли э, к нашим килькам очень сладкий добавляю здесь в меру все вот эти три позиции они для любителей э, еды которая э, не соленая не сладкая вот любители зож кто следит своим здоровьем очень натуральная рыбка ее, наверное, будет очень приятно и просто съесть и куда-то добавить. Хорошая фирма достаточно. Но вот сайра мне вот не, не была симпатична, потому что там какие-то вот какая-то живность была. Но это, я думаю, как бы, может быть, не повезло в этой банке у нас только. И долго не будем задерживать вас. Перейдем дальше. У нас вот сардина и Васи, тихоокеанская натуральная с очень, наверное, с самым красивым а, вот, бульончиком с таким маслицем. Эта маслица уже сейчас вот постояла на солнышке, она вот немножко даже вот подзапеклась и, как бы, наверное, это очень сказывается что это натуральная какая-то вот продукция. Тушки менее плотные у Васи, но и Васи она не, рыбка нежная. Тушки чистые, хорошо почищенные внутри как бы есть, присутствует пленка, но и все это в автоклаве, все хорошо переработано и косточки мягкие и все остальное будем пробовать она посолонее и уже такой вкус вот стандартных вот таких вот консервов рыбных прям вот, ну значит если наверное, лучше будет храниться дольше это во-первых но при этом вкус более насыщенный и она очень жирненькая очень вкусная, действительно, можно прям съесть баночку очень даже ничего, сардина тоже очень зачетная, мне понравилась и визуально она вообще шикарно выглядит, вопросов нет, очень вкусная штука. Наш окунь с которым мы уже встречались когда-то, но ну, здесь еще раз решили, запах вообще же шикарный. Первый раз я его не очень сильно оценил, но сказали что это действительно очень приятная рыбка, местная и действительно сегодня у нас как бы все продукция местная, ладивостовская. Я имею в виду дальневосточный край, все как бы продукция оттуда местная, не Рязанская. В Рязани, к сожалению, наверное, ничего и не делают из рыбы. Запах приятный. Вкус. Сразу скажу необычный. Но очень приятный. М -м -м. Такой вот морской. Именно той рыбы, которая вот она вот именно там. Он сохранен здесь. Очень прикольный. Напоминает, может быть, даже каких-то бычков. сладковатый. И минимум тут специи добавлены, опять же. Он более такой пряный получается. Тут больше масла прям налито. Ну, бомбически вкусные. Большие куски вот тут. Прикольная штука. Там, я говорю, вся вот ценовая категория там в пределах вот 100... 200 рублей это все стоит. И ну, за такую продукцию реально не жалко отдать такую э, сумму. И там где-нибудь в походе вот на природе съесть. Или даже домой купить... Э, и дома что-то приготовить или просто съесть с хлебушком, как мы сейчас это делаем. Очень, очень приятно это все происходит. И дальше вот у нас идет тоже две позиции такие, мента и Камбала одной фирмы. Как бы с ментаями я давно не встречался, если честно вам признаюсь, как бы очень многие любят его жареного еще в каком-то виде. Я как бы, ну, в последнее время не очень покупал его. На вид приятно, тушки такие плотненькие, даже косточка у меня попалась хорошо оживается Минтай, вы знаете, вкус минтая, кто любит, вот эта суховатость и вкус минтая, он как бы, его сложно забыть, но прикольно. Я не против съесть тоже такую баночку. Интересный вкус у него. но опять же, минимум специй, соли. Интересно сделали, хорошо. Как бы, ну, вот эта вторая вот позиция такая суховатая немножко у нас там была вот сайра в соус, но на вкус вообще все консервы которые сегодня пока ел очень вкусные и не противные и запах отличный вот перейдем сейчас последний у нас э -э, баночка это камбала э -э, она деликатой считается очень дорогая достаточно и кажется она из самая дорогая из всех позиций должна быть по цене если покупать ее свежую где-нибудь в магазине особенно не крупные тушки вот кто такими делами занимается, знает это все не понаслышке, будем пробовать ну опять же, это вкус камбула. тут она вообще прикольная намного, до да, вкуснее, чем э, э, вот, э, минтай, по-любому очень да, нежная прикольная копчененькая, опять же, вот как камбала такая, чуть суховата вот, но вот этот вкус ее не заменяем точно Нельзя его спутать ни с чем. Действительно хорошо делают, маслица добавляют. Масло не противное, вот такое, никакое не машинное. Чувствуется рыба. Конечно, после всего вот этого попробования у меня все уже перепуталось. Но сегодня хороший был обзор, реально. Вся продукция достаточно вкусная. Я говорю, что это какой-то эксклюзив. Такую продукцию я точно в магазине не видел никогда. Вот только окунь мы встречали, и все, и всех остальных. Что-то было похожее, но, опять же, это как бы надо искать, постоянно ходить, кто любит этим заниматься, консервы. Вот, а так, кто такие обзоры смотрит, они точно любят такими вещами заниматься, смотреть, ходить по магазинам, выбирать что-то из дешевого и дорогого. Если вы найдете, смело берите. Вот такие все позиции. Мне все понравилось. Сейчас будем есть с оператором, дальше продолжать все это вкуснотищу. Так что с вами был Димас. Оператор Антон, прекрасная погода, всем приятного аппетита, спасибо за просмотр нашего видео, увидимся на канале, всем, всем пока.